привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы продолжаем проходить Киберпанк 2077, да, в прошлой серии мы остановились на там на заводе, там была разборка, там еще босса убивали, или убили, да, в этой серии, не знаю, что мы будем делать, ну, что-то будем делать, это все. сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь покушать, Кофеек, чаек с печеньками, там, или с чем, что у вас есть, да, и вот сейчас верните вот это видео, которое идет у вас. Если у вас написано красная кнопка подписаться, нажмите на нее. Если, у нас кра... если, у вас... если она у вас красная. Если у вас не красная кнопка, то красавчики. А если красная, то быстро нажали на нее, чтобы она стала серой. Это самое главное. Так, и колокольчик тоже серый. А лайк синий, да. Если сделали, пишите комментарии, кто сделал. Э, да, я буду лайкать и писать красавчик малончик. Да. А мы начинаем. Так. Так, и тут подсказки есть, всякие. Давай, это тут журналы все, типа, переливаются. Да, типа, новые журналы. Такие. Открываешь журнал а там, типа, переливается все. Прикольно. Вот так вот. Ну, в принципе, будущее, что вы хотите. Вот так вот. Значит, мы по-моему, там приехали куда-то, да? А куда уже забыл А, сюда? О, здорово, пацаны. Так, сюда надо, да? Нет, я хочу зайти. Как, а что делать? Да-да, мне надо зайти. Да-да, мне зайти. В запись положено на наказание. Руки не распускать. Наркотики ну. принимать запрещено. Ну все понятно. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс, идёшь в карьеру. Ну понятно. Полный лох. Вот все. Окей, дверь открыта. Развлекайся, Да-да, здравствуй. Поговорить а -а -а -а. не не не поговорить. А как открыть? Как пройти? Смысл. Так не туда надо пройти, ладно. Я думал, там можно через другую дверь. Нифига. Тут ну, только одна дверь, походу. Так, Здрасьте. Будешь что-нибудь? Да. Я еще Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь. А спрашивает? Я. Меня зовут Ви. Она назначила. Я спрашиваю, все. Ага. Так что Севелин, Клуб большой. Ну ещё её, может, найдешь. Может быть. Не, ну в смысле найдёшь. я не буду полчаса опять искать. А, ну, ладно. А так бы сейчас искал полгода. А, что а чё сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. А, и понятно. так? Понравилось? Очень. Когда не нравится, я даю знать. Понятно. Пойдём. Да пошли. Хорошо. Да-да. Куда напрямую? Да, в смысле, мы в другую сторону пошли. В другую сторону пошел. Круто. Здрасте. А, ну все курить вредно, если что. Вообще-то. Да, не уже прочь. много тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно да, работаешь. А, понятно. Конечно, вообще просто. Вообще просто. Я... им важно. Да, не важно. Давай лучше про заказ. Я так Ну да переход да давай тут интересно на... это не интересно смотреть Не болтать будет получится это не интересно вообще по... и болтать будет это не интересно вообще Он... капец а просто тут пол этой игры болтают Он... и все очень интересно а там что-то нормальное там нету почти вот на заводе прошлый раз было получше теперь интересное ну наконец-то давайте а прошли а уже. Будет вот это мне нравится. Так, а, в смысле, мне тут... Да, я туда, мне туда, туда, нормально. Куда нам идти-то в смысле? В Ох, анализировать... А, типа, я тут просто буду идти. Да? Апартаменты Юрина Понятно. Запись для этого так, а, я не знаю, пошел. А -а. Стой, это ты записала материал? Да, давай Если да. на записи квартиры Юрия обу, значит ты а -а. там была? Вы с ним... Ну да, логично, в принципе uh -huh. мы без... mm -hmm. А можно пройти уже, да? Mm -hmm. А все, надо. надо было сразу так идти mm -hmm. Один важный момент такой. Короче, а, Джуди сказала, помогала. я. Ага. Ш -ш -ш -ш, очень интересно, конечно. Так, что... Куда меня? А, на компьютер сесть поиграть. Здравствуй. О, привет. Это Ви. Он за материалом. Ви это Джуди, лучший монтажер бренданса которого я знаю. Ой, не начинай. Очень интересно. Ну, да, он очень интересно. Конечно. Давай. Как не... Да, папа. Все. Что делать? Все, да, садись Та садитесь, вот, макам. Как у Судного. Как я в прошлый раз говорил, уже, как у Судного. Вы почти то же самое. На деле какую-то фигню мне на голову нормально вообще круто твой и шок окей поехали надеюсь больно не будет не факт Нет, не в этот раз так сиди смирно и смотри на меня сейчас Хорошо. я подключу тебя к сканеру будет слегка покалываться покалываться mm -hmm. не надо а уже просто колбасик просто Окей. Эту калибровку надо будет каждый раз делать. Не обязательно. Но оно того стоит. Ну понятно. Стоит ну понятно, конечно. Надели какую-то фигню и потом... так, так что же тут? тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Ну давай, ехе-е-е. Главное, чтобы быстрее. Поехали, давай. Я дам тебе сначала усеченную версию, да добавлю уже постепенно. О, все, погружение. Сейчас что-то будет. И чё? Белый экран пока ничего. Никакой. Круто. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем бренд этим психам из студии. Mm. Ага, понял. Да, да И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. А, Окей, давай вперед. А ты не будешь идти, да? А ты будешь просто стоять, тупой, да? Пистолет дал, ну как круто, блин! Давай мне автомат, ты чё, э, пистолет? Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Давай! Сейчас голым у нахуй Быстро деньги... И чё, это все. Ну чё-то маловато как-то... А, все хана. А, не, нормально, я переверну. Понятно. Давай продолжаем, давай. Да все деньги мы забрали. Давай еще отвезти надо было куда-то. Ч, продолжение? Продолжение или что? Сейчас продолжение будет. Так чё мы там, деньги взяли, да? Включаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, приближай. Ну, чё? Теперь это твоя песня. В режиме анализа ты можешь меня... Спорить. А поляк, ну, какие будут. Чё, это я? С Попробуй. Ну, вот я тебе типа постою. Мужику. Да я понял. А, в Скажи круто. Это еще не все. Ты да. в или ну, там вообще офигеть. Давай. Вот эта технология просто вообще. Круто. Ага, круто. вперед. Mm. План простой. Никаких... А назад было смешнее. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. А. Теперь самое интересное. А, то, зачем а. что так? Что можно? можно и ну, это понятно, и там еще можно. Типа на ну, там, да? Да. Всё по полной программе. Они нам еще доплатят. Остановимся тут. Окей. Да. Okay. А, -а, -а. а как Пистолет. А, -а, а, ну конечно, вот какой-то. Там у нас было. В звуки и улавливал тот, кто запис. Понятно пистолет, ну понятно. Модель M10, афроэлэ, Источники сенсорных сигналов А, что, ты Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. <Kane> <с Label> Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоит. А там зеленым типа. Они захватывают Это обучение да? я понял. А я уже пошел куда-то. Куда-то пошёл? Это не я. Например. У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в какой записи будут и термические характеристики. Ха, неплохо. Да-да-да. Подождать, чёрт. пока он уложит эту тёлку у прилавка. Окей, побежал. Погнал, погнал. Люди, да. тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненной девахе. это покупатель отлично до того момента где вор получает пулю вор, я Давай, вор получает пулю он ты что, он даже не видел, что в него а ты увидишь,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 Садил пулю, я уже чумну. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планирует. Да нет, он... Наши в рынке за такой брейнданс кучу бабла отвалят. Настоящая смертью брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, так вот он, дали. Матит, можешь выходить. Я ухожу, все. Все, я ухожу, мне надоело. Поиграли, хватит. Круто, да? Жаль, так. конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только туда. Так, так, чего? Смотрим записи? Вы? Давай. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Ладно, ладно еще. Ганры. Эбак профессионал. Куда не надо, не лезешь. Можешь ей доверять. Да. М -м? А все, уходим. Кто такое? Бак, слушай, у меня тут. Кон... Кто там с тобой? Да, да ну, не важно. Тани да, важно. Мне нужна помощь. Надо. Давай. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Давай. Дай мне доступ. От... Получил? Да. да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Стартуем. Тоже Люди, так. подключай. Всё, подключили. Так, опять белый экран. В принципе, нормально. Так, Виль, Нам надо узнать, где чип. Виль. Здорово. Виль. Ей... Ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал. Нет. А Нет, я сказал, да. Убьют, значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся я... пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Ну да. Чуть через минуту. А ну-ка, да. вот пошел куда. А вот все. Думный детс разговариваем. Отключился. Перемотай на начало. Послушаем телефон. Ну вот, вот, вот А как это? <связь> <связь> Я закончу через Чем, давай. Мой отец, замученный безгриден. Ты не любит перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Mm. Так послушай еще. Так. Неплохо. Уровень который... восприятия вкуса нет, подняли? Нет. Только в мире, которого котором скоро будешь пить такое же в реале. Может быть, лет через пять. Мы за двадцать лет не договорились. Не договоримся и теперь. Ну, не фахт, конечно. Ясно. Это что у нее? айфон двадцать первый, да? Три камеры, правда. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Что... А где-то здесь, чувак, я говорю. Ты хочешь жить вечно в своем маленьком застывшем мире? Да понятно, давай. Не, когда он подходит, ты... Уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Ну ты хочешь... Я то, телефон. Я пока на стадии испытаний. выводить рынок. где он? Так, а что делать в мерке? Послушай. Так послушай еще. я слушаю. Послушаю, ну я слушаю. А да? Серьезно? Гу... Я думал, что это за фигня? кондиционер или У, это не удивительно. А это. А это Подсканировать включенный планшетный планшет? А не Так это не планшет. Не забудь об этой пушке во время не вот Куда спрятал? Сейчас я его найду. Я требует Да. То есть нельзя вынимать чип с холодильника. Да. Иначе повредишь. Иначе хана будет. Так будет легче найти, где ее ренобу держит биочи. Ааа, тепловый слой. А вот тепловый. Слой. Это лампа, понятно. Ааа, просканировать предметы тепловые. Ну вот еще. Спустя Значит, точно да, Мы да, спустя полгода. Всё, а как закрыть? Выйти. Смотри. А как выйти? Все, вышел. У ну, я с окною, надеюсь, что реагирует, все закрыл, нормально. Нашел, что хотел. Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, тебе Хорошая работа. Хорошая работа. Олег. Да. Хотя у не Олег, ну и ну ладно. Но тоже хорошая работа. Это перенос. Астоп. Все, давай, мы перематываем. Нам нужен был. Что а да, все понятно. Все, пошли. Не, ну теперь мы все знаем. Так, все, пошли. Да. Все, пойдем. Пошли. Ну, Впервые Что думаешь? Да. И что теперь? Да, да, да-да. Ну, понятно, не опять будет болтать. Вот это очень интересно, конечно. Можешь идти. Мне еще надо сказать, Вс, выполнил. Как дела на фронтах, мистер Вей? На базу. Это запись Эвелин из компании стоило да. потрачено во времени. А куда она? Идти? Я запутал. Типа мне уже звонит. Она разбирает. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать белочек. А чё, выйти, получается, не могу? Чтобы... Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. Так, как До свидания. Вы? Откройте дверь. Блэд. Вот я не могу, я не знаю, куда мне ехать уже. Так, всё, я вроде я нашел. Где в или тех? Снаряжение вот особое. Вот он, костюм или тех. Всё, надел. А теперь все, теперь готово. Все садись, поехали. А теперь нормально. А то я и думал, искал его. Не, нифига, не надо было искать. Просто надо было его посмотреть и все. И чё, садись, быстрее. А кто водит будет, или она сама поедет? А, надо ну, типа как Тесла, это нормально. Так все такие машины будут. Вот и. Да, а помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я три месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Так, какая Пожалуйста, подключитесь через личный порт. тихо Всё, вот, Спасибо. Аксандер. Да, да. А ну, да. чего ты так возбудился? А потому что вы впервые видит, как машина сама едет. Да Давай режим. Ну это, ну, в принципе, Просим, тут являться нечего. А что? Не да. Вот дверь чуть-чуть не вылетел. Не угрожает, конечно. Тут дверь была открыта все это. Я мог бы свалиться нафиг. И вот этот лысый бы отвечал по-друге. Ощедрился? Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Да, на сигареты. Эксельсиор. Вот теперь я чувствую, что въезжаю высшую ливу. Не радуйся раньше времени. Ну. Мы в нее пока еще не въехали. Это, в принципе, есть... Это не твоя машина Ты начинаешь терять свою стальную хватку. Кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься, нам еще работать. Да я О, да. никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блять. Я ну, скажу, ты... почему я так себя веду. Ну чё? Моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. А мужик такой смотрит, чё за фигня происходит? Ого. Да. да, и он этот какой-то мужик. Ты такой. А два мужика, знаешь, Вот два мужика воняет вообще воняет. <связь> Звони. Ну. Но... Шум какой-то. Скажи что-нибудь, баг. В, в игре. Ну, хотя бага в игре нормально. С а а того того связь, похоже, твоим греческим другом вот этим? Об этом. Он не Ты как слышишь, Ви? слышу тебя нормально супер ну что похоже все работает ну, да. <сörим> <сörим> а, да да да, так, да. А, куда мы приехали в спорт Ч куда мы едем вообще а все приехали Спасибо. Я буду ждать возвращения. Ну, если мы живые, понимаешь? Если мы живые пройдем. А что, они прям а, а как ты хочешь без оружия туда пойти, а? Рукопашка, что ли? Погади. А море. По море. Ага. <связь> да, Чика-то мне прям в небо Бак, Рамоном. Как Пропускайте Добрый меня Пожалуйста, проходите через по него. Большая проблема. Какая? Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию кампэки Плаза? Мы торгуем оружием а, Простите? А, вы Ктаки-сан, правильно? Да Так я же оружие все вывел А это что, оружие серьезно, Какой-то... Ага. Даже там не стреляет Все, да? Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Окей Прошу. Конечно. Йокоса, здравствуйте и добро пожаловать в Компеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Да. Разумеется. Прошу прощения, здесь уже забронировано имя. Виктория. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Угу. Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю таки что вы приехали. Да, уведомляй. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, таки вас ждет. Я правильно понимаю? Да, да. Сеньорика, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Задержка у из-за того, что -то кибер -псих себя у Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Я, а как я стою на... Я в воздухе стою, внутри. Нормально? О, я, я... я в воздухе просто стою. Уступаю тебе, Понятно. А, я... а чё, мы можем идти? Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. А куда? Я... Какая еще новая Барселона? Такая. Что ты бы сказал, что из России приехал. быстрее а ну и нельзя пушку делать вот он камень пали на обычный самый обычный борт хорошо вот столик стойки, а вот столик нормальный свободный Я туда загляну, если ты не против. Да. А так можно перемотать да. А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена Вот ты да? Господи. Ну вызвали. До сорок второго. Окей. Поднимаемся. Это что такое? Бог череар. Не понял. Найди свою комнату. Я нашел. Это не моя комната. А пойми. А быстрее ведь уже. Куда ты приходишь? Вообще входить, не убирайся, ходить не убирайся, да? Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть Прикольно. просто. Простота требует большого мастерства. Прикольно. Хорошего игрока в этом На серо это Запусти сканер и посмотри. Так. Болта можно запускать. Okay. Еще минутка. Так. Ну можно запустить. Две Дверь. Логичь. Ну так я все просканировал. Всю сканировал. Я все просканировался на мой. Иди без заплыл. А вот что это? Новый чип я. Вот она. Вот. Супер. Джеки болт готов. Ты там еще минутка осталась. Да, о, это, это паук. Спайдер Мэн Ой, я с тобой А, нельзя да? Ай, э пух Будете стоять и из... см... Ви, возьми у Джеки контрольный чип Да в смысле? Та чип Быстро Из ты стал Переключаю тебя на вид с камеры Если закружится голова, не пугайся Все, картинка есть. Нельзя просто Ну вс. все, что мы можем вам Давай, залазь. Они такие слепые, да, вообще не видят ничего. Что-то какой-то пау. Что, реально слепые такие? Серьезно? Вон, это двами время бывает. Вс, залез. Открывай эту Открыл. Вс, полез. Что это для тебя? Там было написано для милой уборщицы. А внутри еще простите, что прибавил работу. Крающе было захрена, но ну, он хотя бы начать а, Бак, есть проблема. А мне что еще осталось? Это плевотельное. И тут уборщица нет. стоит. Нет, ну, ты ты не Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Что скажешь насчет Да. Он... Скажу, ищи Кто? дальше. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха равна, Да, то, что надо Дайди, Высылай как туда, как Высылай, что, полез? Где он? Я бы согласилась, вступать, он полез Так, что, залез? А? В смысле, Куда? Че тут стрелял? что-то Бак сработала. Я еще не так помню. Знаешь, сколько теплари стоит? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Ну давай. А вс пройдет. Так. Полец. Ну какой-то паук, серьезно. Как они могли его не заметить? Здоровый капец. Все. Нормально. Да. А... Резидент сидит прямо за дверью. Пускай да. болт откроет замок. Нифига, как умный просто был. Бегает покрывает. Что-то у него не выходит. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Вот. А это просто... А вот... Нашел порт. Так, теперь подключи болт. Подключил. Подключил. А оставил. Болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретросленг не спрашивает. Этот резидент нас не поймает. Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать, не успеет. Даже mm -hmm. если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Oh. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Теперь okay. Это болт. Вот он. Кажется, я нашел проход. Туда болта, а потом на пошел, пошел. Че, так, сейчас он отсюда вылез, наверное, да? Из решетки, вот все эти. Да, открываю. Открыл. Болта к Блин, как все сложно. Это вам не там. Не Майнкрафт играть. В Майнкрафте легче. А тут э, Киберпанк это такая. Это круто. Болт остаются тут. Будет за Хожу в сеть команды... Да, я потом поймаю И что все? Все. Конечно. А ты нет? Ничего. Голова кружится просто. А ага, еще. Да, блин, я хотел встать, тай. Вс, нормально. Будем смотреть на рыбу. Очень интересно, конечно. Часов. Почему он отказался? А, вот не знаю. Вот так. Взял и отказался. Так. все, пойм, бль будем, конечно. Ты же сделал тоже. Это там, Если мы будем вот это смотреть, что не полтора, это будет еще Да, я да. пошел. что? Три с половиной часа. Сверхоз, Где они? Так, мне на лифте надо ехать? Сейчас, пошли Ну? Что? Что, наверх? Ну? Отчего а вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. <смешно>, Смешно, да? Нет, тоже правда. Неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном. Ребят, только быстро. Эй, а что за спешка? Что, растворился в. Как и все. сюда Ясно. Теперь ты, бак. Да, сейчас. М да, сейчас. Зло. Понятие так. Ты кто? Нам тут и лететь. Бак. Не знаю, кто это. Но на ноги подняли весь персонал. Человек мне <гудзрёв> Я не успею, я не смогу убить всех. Ты долго ищу, ты? Чёрт, в его! Открывай сей. Почти готова! Есть! Круто! Всё, я посмотрю. А. <гудзрёв> так я буду стрелять, если что. еще <гудзрёв> Думаю, да. <Хочешь гудзрёв> Валим. Прикинь быстрее, Тива. Как? Нельзя. Ере ногу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет. Полезайте в нее. Где А в смысле застрял? Кай кого? Да? Э? Ну круто. Это не тебе. Я в курсе, что не а делать? А что, лучше не на глаза попасть, да? Он пошел, этот дебилой. это дебилой Нифига, и как ты хочешь его убить? Это, по-моему, босс в прошлой серии был такой же Я еле босс этого завалил Как ты хочешь еще убить его? Что такое? Не может быть. Сапура Арасака. Император? Еще одна а тебе... Вряд ли тут есть Конечно бы, я уже Такой стоит ящик, как. Не с ящика это офигенно. Задрать. Затихли. Да, ну, а. У них звукоизоляция есть. Я не знаю, не могу. Они могут слышать. Это. Ладно, пока тут ничего интересного нет Они тоже болтают, пока <свес> И чё убил? Чё надпырил, наркоман, что ли? За что это его завали вообще? Скорее у Чуда. Его завалил вообще. Или кто завалил? Че, я? Хочу. Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Савуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание. Камбэки плаза объявлен красный уровень. Своих номеров и а мы же не можем телепортироваться отсюда. А так это мы убили его. А как мы убили его? А как? Мы же вообще за стеной находимся. Маркованы, что ли? Бывает вообще странно. Что Что? Ну что тут скажешь? Сейчас будет не от охраны. это Бак, вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду. Нет, у нас секунды! Сука! делать! А что? Давно так не охуевал. Да, неправда, притворяется. притворяйся, Может быть, нет, нет. Через окно давай. Нет, ну там законы. А что делать-то? Давай, да блядь. Без... Лестница. Лестница. О, нет. Нет, а что нет. Нет, нет, нет, ваша мать! Меня дошли. Тиусантопендито. Ты больше нет, блять! А что теперь делать? Доволен, Джеки? Ух ты, нифига че, что это есть Всё нормально, Джеки Просто не смотри вниз Бля, как высоко-то Бля, это травма? Если они за собора, то уже поздновато да-да. Нифига. Афиге, что это произ... чё происходит? Что происходит, все она Разбились. Хоть. Круто, блин. Вообще. Все, хана. Так я немножко прыгнул, чуть не сдох Его пробили. О, О, Ну конечно там фига, я понял Ну конечно раненого прострелили Там полюбаться надо наверное, вообще Звони, Баркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб Звони давай Ви, кампэки по всем каналам, что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа Джеки. 86! 86% и падает! Черт. Так, слушай внимательно. Вы можете сделать ну только да. одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ну да. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасности. Какое число попали? Ну чё, скажи, что провалились, как? Это... Чё? Ну, чё? Джеки! Ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы выним чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала мы должны выбраться оттуда Мы работаем над этим Дело мое Мы будем через пару минут Приготовься Ясно? Разумеется, мистер Уэллс Смотри у меня, бля Нам надо как-то Дойти до фая Оттуда спуститься на парковку И лучше побыстрее Какой способ как мы сюда попали? Вы чё, сколько из крыши Цель Целься в голову. Да я пытаюсь. Так бери! Бери всё! Ты какой? Ну дебилоид какой-то. Ну зачем ты его взял? Он не дебилоид. На Р? Как? А как его опустили? Наконец-то. У меня ходил Они опять взламывают. Вот Игорь, у меня написал тут ещё хуй. Всё, нет, минус один. Да-да. Бери. А бери вот это шампанское, все нормально, пригодится. Опять пере. А. Свои... Прыгай! Какой ты бьешь, ты ч, Не попадаю. Все, патроны закончились. Осторожно. Так, все, хана, где? У меня патронов нету. Мне рукопашку приезжает? Там меня уже видят, как А все, хана, я не знаю, что делать. Валите, урода, да? Погоди, я Нету потерь. Ну всё, уже всех убили. Кто?! Он-то наркоман. Хэдшот. Хэдшот. Вот Какой звонить, ты чё? Ну что, хотел подняться. Так, все, пошли. Так. Бери. Да-да, быстро. Нифига, воспитывай. Не надо. Бывает. Так, да что ты с пистолетом наркоман? Минус. Быстро, Да-да, быстро! быстро, быстро. А, а я... Надо перезарядить. Все. Бери. Че, все, все. Вижу врага. Папа плевать. А, блин. А то кому они, мне хотят? Тебя увидят. О, блин, я уже и так не вижу. А как? Блин, попали, реально. А зачем ты А, патрона нет, а ты чё? Ну бессмертный что ли? Да смертный, смертный, как и все. Не да никого, я и не жалею. А чё не высовываешься? Блин, граната. Ну когда гранату научились не вылазить. Прятаться надо. Папа, блин, попал, реально. А есть нормальное оружие? Ч, нету? Капец, дробаш только что. -то Магазин, ну да. А там их двои двое. двое. Что ты хочешь сделать? Блин! Какой прячь из живого? В смысле не успел? Да-да, вам -да. а, хана а В смысле перезаряжай быстрее наркоман Всё нормально Да, ты прав, ты закид. Беги! Успел. Спасибо, что ты говорила. А тебе плевать, ты не тебе. Плевать вообще. Правда. У меня патронов нету, понимаешь? Я не понимаю. Ты ч, дебил? Зачем да ты до фигу? Они есть? Так, все используем. Тебя увидят! Да прям. Ну, нормально, наверное. А как мне пройти? Открыть! Открыть нельзя! В смысле? Так а в смысле? Не О, а туда можно? Конечно. Нет, нельзя, в смысле. А да можно же, ну, в смысле? Нет, можно, там же можно. А то нас можно, конечно. Он сюда не повезет мне. Ну, конечно, так Да, игра только на стелсу. Проходите. Палатка камеры. Они ее видят? Они меня увидели? Берем сюда. Тут вроде бы все уже. А как мне подобраться, да? Подходите, бляди! Ничего страшного. Бежим. Ну вот, сорок на Ага. И как туда пробраться? что да происходит? Что надо вообще сделать? Нет? Нифига! Бывает да. пойдем. Я своего попал. Осторожно, это нас Я сейчас убью его. А вон он бегает, Тебя да, они и так меня видят. Да блин, да какой-то бред. Попал. Не меня так. Попал бы у меня. Перезаряжаю! Как к нему попасть? Непонятно вообще. Да вон он стреляет. Как к нему попасть, я не знаю. А я нет. 59, блядь. Надо их хп. Внимание. С объявлено... а вон он. Да, стреляем. И... Еще? Давай, стреляй. Упил. Нет? Все, он все. Он рип не Все, всех. Там еще один есть. по Все, нету. Вот так! Вот так. Вот, вот все работает. Бри. А, бери. Всё, бери, бери, бери. Нормально, бери бери так так это тоже бери То... а смысл какой нет да какой да бросай его нафиг сейчас всех обнулим да да а где Там никого нет ты а, ну, конечно мы а что нам надо делать Мастер, блин! Ты что, понимаешь, да? Где? А что происходит? Блэд, я успел? У меня нет нормального оружия. Что за бред? У меня пистолет только. Блин. Да я не могу выйти, ты меня заблокировал, всё. У меня кончается, нибудь вот, кончается, Блин, ну не вылазит. Да, в смысле? А да, блин, да стреляй ты! Я не понимаю, где они находятся но Они стреляют, но я не понимаю, где он Блазь над тобой летит! Вижу, прям передо мной А ты вообще, походу, её не видишь, слепой, да? Я патроны кончаются, вс, Так, вс, я Вс, я всех уйдаваю. Вс? Ай, твой я вообще был. Их по 10 пистолетов. На у Чего Универсальный Опущи его. Все, уезжаем. Фух, ну это реально сложно. Что? А сегодня... А 150 лет жил чего? По-твоему, это смешно? накрылась да да ты не грусти, Ви. Мы ну я да ты не факт да ты так в я патронов мало Слышь? Передай. все нормально перезарядился что можем идти да или еще до сих пор спускаем сколько можно отпустить кетчингедос стас стреляй но не по мне по себе по себе стреляй это очень Нет, ничего не я знаю я похирился уже там почему такое такой не пробивали а бывает то ч ⁇ так иначе почему что Ранено! Ранено! Ранено! Че, че, че он там фигарит плохо там серьезно Офигеть, чего они фигали на этом? Ну, я думал, там... Погоди, я перезаряжу! Фига, сняла офиге. А, вс ⁇ я патроны. Его главное убить и вс ⁇ Да. Скорее тебе. Блин, у патронов реально нет. Я с пистолета его убью сейчас. Я с пистолета его убью. Да-да. И ты тоже. У меня 20 штучек, так и у меня и нормально. Мы да? но сколько? Да ну, блин, реально выяснили. Да правда, сюда это невозможно, у меня патрона нет. Все нормально. Быстро, быстро! Чё, нету патронов? У меня нет патрона, пацаны. Как так Вообще ни одного, нигде, никак. А у меня тоже, представляешь? Вообще офигенно. Патроны есть. Он ран... А что делать -то? Добыча данных. БТ. Значит... Так... Выйди, нет, нет, выйди. Прячься. А у меня сейчас убьются, блин. У меня нет патронов. Что-то у меня нету, блин, ничего нет. О, офигенно, теперь. Вовремя ты меня помнил. Когда взорвалась уже. Вс, это зачем я нажал? У меня нет патронов. Я ничего делать не вспомню. Я нет ору, мне нет патронов, Это. А ты что стоишь тупо? Меня так просто не убьешь! Да ты просто стоишь. Что мне делать? Живо! Да что я теперь сделаю, в смысле? А, да, блин, бери. Нужно дать как-нибудь так. Быстро, быстро! В смысле, как-то? Все, я бегу. Мне патронов нету, что мне делать-то? Подходите. Тратьте патронов, пожалуйста. Мне все равно их нету. Вот а что не делать? А что, он стоит, дебил какой-то, ничего не делает? Ну что мне теперь делать? Ну что, их там четыре человека или ху-ли? я ничего сделать не смогу а я что нас теперь смогу изжить Вон там патроны валяются, бери Бери! Бери, взять! Все, взял, патроны есть ну что сюда этим житомой? Да, я убил. Где? Что происходит? Нет, нет, я попал. товар это, это еще какой-то позор не да вот теперь что я буду делать я хана походу я патрон даже забрать из все нету патронов так ты хочешь чтобы я убил У меня нету патрона, нормально. Давайте сам как-то, я не знаю. Блин, меня убивает. Быстрее, я не знаю, что делать. Быстрее, я сказал. серия будет длинным, очень я уверен. Как? Вот как теперь? Все, а потом... Где теперь патроны возьму? Нету патронов, Все. А переблизи мне без это делать. Все, хана! Я ничего сделать не буду. Я ничего сделать не смогу! Ну тут я сто процентов был! Лифка регистрация! Может его не надо убивать? Иди. Эмма, не, мне попадешь, не попадешь. Блин, капец, попал. У меня патроны есть? Что? Блин. Подходите, блядь! А не надо. Пускай нам стоять. А у меня нет патронов, так были лишь патроны. Мы уже закончились? Я валю короче. Вы как хотите, но я валю, всё. Это же невозможно. Вызывай лифт. Уходи! Рада, Ну, вот и вс, хана, Меня патроны тут. хана. бежит. А я плевать. Успокойствие, да, значит, да? Они а патроны давят, спасибо. Вот как я должен это, это проходить? Да проходить надо всё. Так, давай, о, минус, минус. Сейчас я вот так. Всё, всё, нормально. Еще прилетели, только задолбали. Ну все. Сейчас мы доедем. все нормально, да? Да. Заказ выполнен. У нас да. Да. Ура! Не Хорошо, не потеряй. Останков по выбранному адресу, не нужен лишь пункт назначения. Никуда. Стой здесь и жди меня. Я скоро вернусь. Хорошо. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. Шу. Так, все, нормально выполнен. А как выполнен, Пятьдесят. Тип. Еще Все. Момент 204. четыре. Вот он все нормально. Они хватают. Вот. А как эту фигню выключить? WNS. 54 канал. Как выключить эту фигню? О вашем проебе говорю. Конечно. А где Джекстер? Остался в машине. Да, он там. Он мертв. Ну, да, жаль. Соболезно. С собой. М -м, этого я и боялся. А что на то? Что? Сабура Арасака, мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили Его Величество, Императора. А что это не я убил? Связан, подписали себе смертный приговор. Надо уезжать из Найт Да ладно. Звони, Эвелин. Закрываем сделку, забираем кассу и исчезаем с радаров. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. в порядке. Да. красный вот вообще но это не поможет если честно разбилок на круг А, вы ну и меня тоже спасибо Я не хочу рисковать Ви. Помнишь наш первый разбел? Текс ты ебнулся? Я все-таки выбираю тихую спокойную жизнь. Че, меня убьет что-нибудь? Худу, да ч а, все? Да. Очень интересно. Ты чё, неправильно что, неправильно что-то сделал или нормально? Я походу что-то не, неправильно сделал. Ч я на вообще? Ч это такое? На все, это уже, наверное, следующее задание. Будет. Это уже стоит. Будем прощаться. Нет, это все. Это... Куда я вот так уже дофига все прошел? Короче, да, вот такая вот серия получилась. Длинная, кстати, очень. Вообще, просто как ну, ладно, всё. Да. вот такое. ладно, все. Да. А так, ссылка на на ролике. Будет в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь, канал, комментируйте. И всем пока-пока.